Цифра 7. семь нот. 7 цветов. Ух ты! Смотри, сколько птиц сидит на ветках! Давай их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вниз считаем. 7, 6, 5. Здорово. А теперь назовем их цвета. Цветов тоже семь. Это основные цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вниз надобаем фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. А ты знаешь, что это обычный тест? Это птицы-мёртвые, но это основа музыки. Все мелодии и песни состоят из Давай вместе споем основные семьи. Сначала смеем... А теперь давай поближе познакомимся с этими птичками новыми. Убирай, и дом Ре, на речке весь день пропадает. Минькин, минь, да, садом в собирает, по солью в по украшает. Соль, соль, соль насыпает. Ля гуляет всегда на поляне, все Си, сидит целый день на диване. Дом какой чудесный вышел и наоборот споем. Си, сидит целый день на диване. Ля гуляет всегда на поляне. Соль, соль, соль насыпает. Бак по солью, украшает. И гибель да, в саду собирает. Ре на речке весь день пропадает. Дом умирает. И гибель, Как здорово получилось! Ноты, цифры, цифры, пощали, цвета, назвали. Давай еще раз повторим один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вниз считаем. Семь. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Красный. Оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вниз. Надо. Фиолетовый. Синий. Рыдой, умирает, и дома охраняет, рынок на речке весь день пропадает, миналь ми, ми, садом собирает, по Фа, фасоль посадку украшает, соль, суп, соль, соль насыпает, ляг гуляет, всегда на поляне, Си, сидит целый день на диване, дом какой чудесный вышел, и наоборот споем. Силь, сидит целый день на диване, ля гуляет всегда на поляне, соль суп, соль, соль насыпает, посолью посад украшает собирает, весь день пропадает, и Подписывайся на наш канал, так ты сможешь смотреть новые видео. А если ты уже подписался, выбирай видео, которое тебе больше нравится.